Всем привет, друзья! Я очень рад, что вы зашли ко мне на мой канал. И сегодня я хотел у вас спросить совета по поводу загрузки PokerStars. Какие проблемы возникают при этом? Друзья, всем привет! Очень рад вас снова видеть на своем канале. Но сегодня я решил обратиться к вам за помощью. Дело в том, что хотел открыть PokerStars, поиграть. И, как видим, он не отвечает почему-то. Порядка уже минуты две идет такая вот загрузка. Хотя, в принципе, процессы все работают нормально. Но, допустим, вот скорость интернета. Как видим, Яндекс открывается. Ну, давайте вот откроем картинки. Так, картиночки. Тоже, как мы видим, быстро все работает. Но вот почему-то не знаю, в чем причина. Очень буду рад, если вы подскажете мне как решить можно эту проблему давайте попробуем еще раз я закрою через диспетчер задач наш клиент так и сейчас давайте попробуем опять заново открыть а, бывало неоднократно такая вот проблема у меня один раз я около часа ждал так я не смог зайти может быть это какие-то изменения в самой программе, но ну, не знаю. Поэтому еще раз повторю, буду очень рад, если поможете мне исправить данную проблему. Пишите в комментариях, буду рад ответить. Всем спасибо.